Водив закат очередного дня, он ждал рассвета, Свободным ветром была душа его согрета. Творил шедевр, первый и последний, как он думал, На принципы жизни он давно принул Копил знания, опыт, мастерство в умении, всегда знал, в чем по жизни значение Но все ради одного, чтобы оставить след Кому отдать свой опыт, он ждет десятки лет Надежда есть внутри, но с каждым днем гаснет Также незаметно, цветок завянет вазе Пытался плыть течением, но ветер бил навстречу Взрывая внутренний мир и задувая свечи Свободной речи он выражал свое горе Хотел стоять до последней капли крови Но тут надежда угасала Давили стены, когда стараясь для кого-то его не ценят Пора бы передышку взять Уж силы не осталось Быть может ему время что-то показать пыталось. Направить в русло поток воды Стать мудрее Узнав правду При этом быть еще сильнее Иди туда, где видишь больше света И он ушел за горизонт Не дожидаясь рассвета Второй художник писал красивые картины Его творения выставляли его силу Красивые пейзажи, волны, восходные закаты Ради шедевра всего себя тратил Приходили люди, любовались его работы Между собой шептались, возвышал кто-то За срок короткий он сделал галерею Другие же художники рядом быть не смеют В очередной раз Нарисовал он море безбрежное И силы не истят, тут вскоре картина за картиной Неописуемо словами, свои секреты всегда держал в тайне И вот однажды, сев писать закат, дня внутри почувствовал Себя на краске променял, холсты, мольберт, пейзаж давали ему силу Но луч слепит глаза, невыносимо Кисть плавно рисовала небо, движение ветра Сиреневые облака, закат согретый красными лучами солнца Почти готово, тут сорвалась кисть Шедевр сломан.